Зачем нужна школа? Зовите меня тугодумом, но я провел 16 лет в школе и до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Когда я окончил школу, я не знал, как платить налоги, как купить дом или как оформить займ. Я понятия не имел о вложениях, кредитах или трудоустройстве. Я выпустился лучшим в классе. И что в итоге? У меня есть этот красивый диплом, с которым можно сидеть дома и сделать фото с моей мамой. Но, к счастью, школа научила меня некоторым важным навыкам, как раскладывать трехчлены на множители и то, как митохондрия снабжает клетку энергией. Я очень рад, что я помню теорему Пифагора, потому что она мне очень помогла. Ладно, хватит, дурац. Потому что все, чему я научился, я, честно говоря, забыл. Мам, помнишь, когда ты спросила меня, что нового сегодня ты выучил в школе? И я сказал, ничего особенного. Я не скромничал. По правде говоря, мам, к тому времени я все забыл. И не только я, миллион учеников говорят то же самое: сколько из вас избегали зрительного контакта с учителем, чтобы не быть к глазки, боялись поднимать руки, потому что боялись ошибиться. Это доказательство того, что школа не является средой для развития интеллекта, это просто игра, в которую играют ради оценок и количества пятерок, которые ты можешь получить. Но я понимаю, чего же еще ждет, когда наиболее часто задаваемый вопрос на уроке: будет ли это в тесте, будет ли это в тесте, если бы школа действительно ставила изучение превыше тестов и зубрежки в качестве главного стандарта, тогда оценка два не бы провалил, она означала бы найти другое решение. И если бы школа действительно была заинтересована в нашем личном и учебном успехе, ученики вставали бы позже, имели бы больше свободы и намного меньше домашних заданий. И это не просто мое мнение, это вывод на уши доказан и проверенный. И любой учитель, который не верит мне, может спокойно проверить мои работы на сайте. Ах да, я оформил их в МЛА формате, потому что я знаю, только так вы примете мои работы. Ученики получали бы больше пользы от еще одного часа сна, чем от пыток на еще одного эссе, чтения 150 страниц, решения 60 уравнений и выполнения трех проектов к концу недели. Это не только бесполезная боль, но и глупо, потому что нам задают очень много домашней работы, но не учат, как правильно распоряжаться временем и справляться с его нехваткой. В школе нас контролируют звонки, нам приходится учиться в кабинетах, напоминающих тюремные камеры, нам приходится просить разрешения для выполнения биологических потребностей, но прежде учитель задаст миллион вопросов, вроде «трудно было на перемене сходить, мне жаль, что у моего мочевого пузыря свое расписание, и оно не всегда стабильно». Учителя всегда говорят, «грамотно распределяй время», но это никогда не имело смысла для меня, ведь эти шесть ужасных часов в нашей жизни, которые мы зовем «школа», это буквально самое ужасное использование времени за всю историю. Подумайте об этом, традиционный метод преподавания – глупый, нет, он бесполезен, умноженный на квадратный корень из глупостей. Они делают так, принудительно впихивают информацию в твою голову и затем ты выплескиваешь ее на тесте. Это не образование. Это булимия. И чем больше ты поглощаешь, тем лучше будет твоя оценка на тесте. Поэтому неудивительно, что многие выпускники ментально и эмоционально опусточены. Школа учит тебя, как запоминать точки. Настоящее образование должно учить тебя, как соединять их. Настоящее образование учит тебя, как ловить рыбу. Школа учит тебя. Ага, ты поймал рыбу, но ты не показал свою работу. Так что это не считается к черту это. Я просто спрашиваю, для чего нужна школа? Это не образование, этого просто не может быть, если ты все еще так думаешь, ты должен быть не в себе. Слово образование произошло от латинского корня «idus», означающего «выявлять», то есть выявлять способности человека и учить применять их к жизни. Но школа не выявляет многого, она просто пихивает факты в твою голову. Некоторые из этих вещей оправданы и имеют место. Нам нужно чтение, правописание и арифметика, это справедливо. Но вы хотите сказать мне, что метаморфические и магматические породы важны заботы о себе? Если самоубийство является третьей причиной по количеству погибших в возрасте от 10 до 24, исследования в Гарварде указывают на то, что самой большой причиной успеха являются самоконтроль и эмоциональное здоровье, то какого черта мы не учимся как справляться со стрессом, хулиганами или отторжением? А как насчет тревоги или депрессии, знаете, те навыки, которые нам пригодятся на протяжении всей нашей жизни? Броу, я даже не знаю как готовиться, я искренне удивлен, что я все еще жив. Но, по крайней мере, я могу назвать все битвы гражданской войны. Серьезно? Для чего нужна школа? Некоторые говорят, что вам нужна школа, чтобы стать успешным, и это не вызывает у нас сомнений. Но если у вас MacBook или iPhone? Знаете ли вы, что они оба были созданы теми, кто бросил школу? Вы смотрите это видео на Facebook или YouTube? Не важно, что вы выберете, они оба были созданы теми, кто бросил школу. Когда-либо пользовались чат WhatsApp, делали покупки Wolf Foods. что скажите спасибо тем, кто бросил школу. Ваша домашняя мебель из IKEA? Хорошо, не поймите меня неправильно, он не бросал школу. Не будьте дураком. Я имею в виду, как он бросил школу. Ингвар Кампрат, основатель IKEA. Ни разу туда не ходил. Я знаю, о чем вы думаете. Он просто выбирает тех, о ком ему выгодно говорить. Есть миллионы людей, которые не ходили в школу, и они не успешны. Кого он обманывает? И вы правы. Но откройте свои книги по истории и начните изучать. Вы обнаружите, что у людей, которых мы боготворим, находясь в школе, никогда не было начального или среднего образования. Я говорю о Джорче Вашингтоне, Абрахаме Линкольне, лучшие президенты Америки, не ходили в школу. Бен Франклин, Томас Эдисон, не продолжать. Эннс Хемингуэй, Марк Твен, Теодор Рузвельт, Маргарет Мидс. Сейчас, пожалуйста, поймите мне правильно. Я не говорю, что нужно бросать школу, потому что некоторые школы великолепны, и многие учителя редкостные сокровища. Я говорю, что есть разница между умными людьми и людьми, которые получают лучшие оценки. Я говорю, что ваше будущее – это то, где нет тестов, которые будут оценены. Даже если этот тест начинается с трех букв, будь то САД, а эти тесты ничего не дают, даже при том, что они говорят, что тесты определяют твою жизнь. Нет, твоя судьба только в твоих руках, и именно тебе нужно сделать ее великой. Поэтому не ожидайте, что школа откроет двери, потому что она скорее закроет их прямо перед твоим лицом. Иногда я вспоминаю о всех потерянных в школе мечтах и о том, сколько потенциала исчезает без следа. Если бы не музыка и YouTube. тогда я был бы просто еще одним потерянным человеком. Все, кто смотрит это, закройте глаза. Представьте, что ребенок сидит вдалеке, позади класса, в какой-то школе, в каком-то городе. Он никогда не поднимает руку. Он получает двойки на большинстве своих занятий, но внутри него живет страсть, и если ее взращивать и подкреплять, то это приведет его к открытию лекарства от рака. Но вы сами все видите, боюсь, что способность этого человека никогда не выйдет наружу, он никогда не получит Нобелевскую премию, потому что в классе он был проигнорирован, и его оценивали только потому, сколько баллов он смог набраться. Поэтому учителя, директора, родители, советники и студенты задам вопрос еще раз. Для чего нужна школа?